А перед началом этого ролика я хотел бы сказать, что в мои руки попал образец не для продажи, так что внешний вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть логотип компании и название самого устройства. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. В моем варианте лежит сам девайс с предустановленным картриджем и два запасных испарителя. Внешний вид этого девайса просто безупречен. Приятная кожаная вставка, отличная алюминиевая рамка, которая отсылает нас к Егису, и приятная глянцевая панель. С самого старта производитель порадовал аж 10 различными расцветками. Что очень круто, потому что не создастся проблемы при выборе девайса. Размеры у него небольшие, высота он всего лишь 12 сантиметров. А вес у него не самый маленький и составляет 99 грамм. И это еще без учета аккумулятора. На лицевой панели располагается довольно большая и очень удобная кнопка Fire. Чуть ниже расположился информативный дисплей и в самом низу находятся кнопки управления плюс и минус. Также между кнопкой Fire и экраном находится логотип компании Saurine. В нижней части находится аккумуляторный отсек. Рядом с ним располагается USB Type-C. Девайс работает на сменных аккумуляторах формата 18650. Заряжается с силой тока в 1 Ампер. Максимальная мощность девайса 85 Вт, минимальная 5 Вт. Девайс обладает двумя режимами парения. Переключаются они посредством зажатия кнопок Fire и Minus. Режим авто – это ограничение мощности в зависимости от сопротивления на испарителе. И режим RBA, то есть классический вереват. В верхней части девайса находится довольно огромный картридж объемом 5 мл. Работает он на сменных испарителях, которые устанавливаются снизу. Рядом с ними находится отверстие для заправки жидкости. На сегодняшний день существует 4 вида испарителей. Если вам интересны их технические характеристики, то переходите в описание под этим видео. Но одним из самых интересных моментов в данном девайсе является регулировка обдува, поскольку она регулируется непосредственно на самих испарителях. В конце ролика я могу смело посоветовать данный девайс тем людям, которые только начинают знакомиться с вейпингом. Во-первых, вы всегда можете приобрести несколько аккумуляторов и не волноваться о том, что ваш девайс сядет в самый неподходящий момент. Во-вторых, это его картридж, поскольку... Он обладает настолько большим объемом, что вы можете заправить его утром и не волноваться о том, что ваша жидкость закончится уже к обеду. Ну и в-третьих, это, конечно же, регулировка обдува. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.